Всем привет, друзья! И сегодня снова моя рубрика о пустых баночках. Ну и давайте начнем с самого крупного, что здесь представлено. Как вы уже заметили, это вот такой вот порошок стиральный. Те, кто меня смотрит, мне уже, наверное, выучили, что я пользуюсь вот таким вот порошком. Сорти Калоро Автомат. Он продается в Победе. Стоит он недорого. В районе 300 рублей. Здесь 6 килограмм. Это очень экономичный порошок. В принципе, нам его хватает надолго. На 3 месяца, наверное, точно хватает. Использовали мы вот такой вот сменный баллон от Эрвик Освежитель воздуха. Многослойный аромат. Называется после дождя. Чувствуется прекрасно. Комнату освежает здорово. Стоит он примерно э, около 200 рублей. Ну, 100, 100 с чем-то, возможно. но ну, около 200, я уже сейчас точно не помню. Сейчас я закину его сразу вот сюда, вот, вот, вот, пакетик в этот. Так, идем дальше. Следующее средство у нас вот такое вот. Санитол универсальный гель новая формула. Чистит, устраняет запах и дезинфицирует. Кафель, стекло, металл. Кстати, классное средство, мне очень понравилось, всем советую. Стоит оно недорого. В фикс прайсе, по-моему, либо же в Победе в районе 60 рублей. Средство супер отбеливает, убивает все микробы. И плюс ко всему для экономных хозяек здесь 1000 мл, то есть целый литр. Очень большой, большая упаковка. Мне зашло, мне очень понравилось. И следующее средство, вот такой вот шампунь Тресеме, это мой шампунь, им пользуюсь я, с биотином. Он подходит очень к моим волосам и, наверное, я нашла свой самый идеальный шампунь. Это вот этот вот Тресеме. Дальше идет шампунь моего мужа, Head and Shoulders, два в одном. Как вы уже поняли, он моется только таким шампунем. Другого шампуня для него просто не существует. Дальше я использовала вот такое вот средство Антибактериальный комплекс содержит крем. Бархатные ручки. Вот такой вот. В связи с коронавирусом мы очень часто моем руки, и их надо постоянно увлажнять. Вот это вот средство классное. Оно, оно крем, как кремовая основа, плюс убивает микробы. Вообще замечательное средство, советую всем. Также использовала вот такой вот крем. La Fresh называется с оливковым маслом. Но запах у него, конечно, не очень. В основном он пахнет маслом. Вот этим вот оливковым. Жирненький такой. Но, в принципе, со своей задачей он справляется с увлажнением. Этот крем стоит... А, забыла сказать про шампуньки. Сколько они стоят? Ну да ладно, они стоят, в общем... 3СМС стоит, я покупаю по 160, ну, 170 рублей. И Head Шомдрас тоже в районе 200 рублей. Лафрэш этот вот крем... Брала я его в магнит косметики, по-моему. Он относительно бюджетный. Стоит около 30 рублей буквально. То есть это не так много. 30 рублей, в общем, вот такой вот тебе кваш. Дальше начнем. Вот это давайте вот посмотрим. Это для ухода за магией стиральной машины. Средство от накипи 500 грамм. В общем, я окидаю его при стирке. Тут вот показано, даже вот сюда вот Закидываем в машинку при стирке И все замечательно У нас накипи в машинке нет Ваша машинка прослужит вам дольше Советую, использовать такие средства Вот это вот средство стоит около 50-60 рублей Я уже сейчас точно не помню Возможно, в фикс-прайсе покупала Основной товар у меня идет из магнита, из фикс И из победы, то есть Так вот, то есть, вот Это тоже туда положу В эту вот, вот. О, нет, она туда не лезет. Ну ладно, оставлю здесь. Так, дальше у нас идет зубная паста. Парадонтол. Защита от бактерий. Паста из бюджетных. Не сказать, чтобы прям очень хорошая. Ну так, стоит, может быть, рублей 30 тоже. Не, не советовала бы, конечно, ее покупать. Лучше купить то, что получше. Например, блиндомет или еще что-то, что вам более нравится. Но это, так, я бы сказала, не очень хорошая паста. К такой же не очень хорошей пасте вот это вот можно отнести в Это я, по-моему, купила в Ашане, когда ездила в Ашан. Тоже стоит около 30 рублей. Но, в принципе, в принципе вот это вот в намного лучше пред, предыдущий. У нее маленький тюбик, не очень большой, сейчас, если я найду, сколько здесь грамм, получается здесь 62 грамма, вот здесь вот написано, указано, 62 грамма в этой пасте, небольшая такая, маленькая. Но в принципе, для компактного такого использования можно там с собой взять куда-то, вполне очень даже пойдет, нормальная паста, можно использовать. Так, дальше у нас тут идут вот такое вот мыло Абсолют. Оно тоже сейчас антибактериальное получается. Вот здесь вот написано антибактериальное мыло. Я думала изначально, что оно будет черным цветом, потому что упаковка такая черная у него. Но раскрыла его. Оно внутри синее. Пахнет такой мужской аромат. Написано For то есть это мужской. Пахнет оно замечательно. В принципе, мне нравится такой аромат. Немножко рисковатый. Ну, такой прикольненький. В принципе, и мужу, ему тоже зашло такое мыло, нравится. Но мы умываемся им всей семьей. оно у нас как просто туалетная лежит на полочке. Вот здесь я тоже положу. Вот сюда вот мусорный наш пакет. Затем вот такое. вот Мыло покупала антипетин против пятен. Опять забыла сказать, это предыдущее мыло тоже в районе 30 рублей. Это же мыло тоже 20, возможно 30 рублей, тоже я не помню. То есть все средства в основном бюджетные. Этим мылом я в основном стираю носочки детские, ну и свои, если белые какие-то. То есть отстирывает, можно рубашку постирать, воротник. В основном руками то, что я стираю, это вот с этим вот мылом. Так, дальше у нас вот такое вот средство угадайте для кого мы его покупали тут написано гель для тела бодяга экстренная помощь все мы знаем что такое бодяга для чего она нужна тут недавно у нас случился такой конфузик в общем у мужа был небольшой фонарик под глазом и пришлось ему купить вот этого средства, оно еще не закончилось но все таки я решила от него избавиться потому что лучше таких средств пускай не будут у нас дома вот стоит она около 100 рублей дальше в связи с этим же у нас очень очень сильно был заложен нос и мы использовали вот такой вот капли такие вот капли назальные ксилия называются они недорогие около 50 рублей одна штучка здесь у меня представлены три Образца, но их было гораздо больше. наверное, использовал за 3 недели штук 6 или 7. Вот таких вот тюбиков половину я уже выкинула, не стала хранить их. Вот это тоже идет на выброс. Ну, в принципе, капли помогают. От насморков можно использовать. Вот такое вот средство Бит-1. Оно мне помогает от моей ноги. Если что-то, вдруг где-то какая-то ранка, можно помазать раствор для местного наружного применения, йодовый. В принципе, такое средство неплохое, обезболивает немного, если там что-то болит. Стоит оно 150 рублей маленькую упаковку вот такая вот 30 мл. Есть миллилитраж другой побольше, то есть бывает 150 мл, 100 мл, но, соответственно, цена у них уже будет дороже. Вот это вот средство Так, дальше. Детки у меня часто ломают наушники Беру вот такие вот наушники Фикс прайсе В очередной раз они вот это вот сломали Вот это вот нужно будет выкинуть 55 рублей по-моему Они стоят эти наушники Друзья скажите, это нормальные наушники Что они так ломаются буквально каждую неделю-две Может быть стоит взять подороже наушники Они не будут так ломаться Или проще покупать Часто вот так вот выбрасывают деньги каждые две недели на новые наушники, как вы думаете. То есть, буквально каждые две недели они у нас рвутся, эти наушники. Приходится покупать новые. Дальше, я использовал вот такую вот масочку с алоэ. Кумино, да, фирма называется. Кумино, да, по-моему, не знаю. Ну, китайская такая масочка с алоэ. О, освежает, я так скажу Успокаивает кожу Она такая тканевая масочка Ну, мне понравилась, да Наверное, стоит она 90 рублей, по-моему, с чем-то Наверное, буду брать такие еще Классная масочка, в принципе Масочки я все люблю Использую Советую тоже попробовать такую масочку И сказать, понравилась вам или нет Ну, еще у нас был вот такой вот тоже конфуз, девочки кто знает что это такое Вот, в общем они отрицательные я их использовала в этом месяце пришлось ну каждый рублей по 100 наверное, получалось с одного раза что-то не поверила да получилось использовала два таких вот ну, тоже на выброс и соответственно еще использовала вот это вот подлетела маленько кое-что не буду говорить что тоже аптечное средство. Девочки знают, что это такое. Также у мужа частенько побаливает голова. Вот такой вот китарольчик он пьет. Покупает 10 миллиграмм. Тут 20 таблеток, да, по-моему, да. Вот такой вот китарольчик тоже закончился. Нужно будет купить новый И еще также врач нам прописывал вот такое вот средство, капсулы, пироцетам. Это тоже от головных болей, от головы, улучшает кровообращение, там что-то связано с мозгами, в общем, чтобы лучше все работало. Все, засунем туда. Так, вот такие вот штучки я беру в магните. Да, вот такие вот магниты, они стоят недорого, около 30 рублей. В принципе, мне хватает надолго. И снова у нас зубные пасточки, которые закончились. Лесной бальзам, Блиндомет и калгия детская про зайчиков. Они у меня тоже такой пасты любят пользоваться. Вот эти вот три пасты тоже у нас идут на выброс. Также я в этом месяце использовала, наверное, это даже не за один месяц, как правило, я крашусь раз в месяц, поэтому это, наверное, краска с двух месяцев. Вот такой вот цвет каштан и благородный каштан я использую, крашусь. Ну, где-то периодичность у меня раз в месяц. Это, то есть эти краски я не в один месяц использовала, это двухмесячная, наверное, лежит, тоже пойдет на выброс. Вот это вот средство масочка. Я от них очень люблю, кстати, пользоваться вот такими вот масочками для волос, которые идут в красках. Они, они мне нравятся, в общем. Иногда даже покупаю специально краску, но не крашусь, а чисто использую вот эту вот масочку. Очень нравится мне такая масочка для волос. Ну и вот такая вот штучка. Это, угадаете что? Да, это у нас от машины освежитель тоже такой аромат сейчас скажу свежий аромат больше похож на мужской такой В машине у мужа висел тоже закончился и также у меня закончилась вот такая вот тоналочка вивенси сабы называется и я приобрела вот такую вот тоналочку она тоже называется также то есть одной фирмы но вот эта вот тоналочка мне нравилась больше, чем вот эта. Это что-то не очень. Кстати, вот эту вот новую свою тоналку, она еще не закончилась. Я купила за 1 рубль в магните по акции. Представляете? Тоналку, которая стоит 600 с лишним рублей, я купила за 1 рубль. Ну и вот эту вот тоналочку я пока выбрасывать тюбик не буду. Я его вот здесь вот разрезала. И посмотрите, сколько там еще тоналки. То есть там тоналки еще можно пользоваться и пользоваться. То есть я очень экономно использую все тюбики. Вот, разрезала и попробую все доскрести там еще раза на 3-4, мне точно хватит. Вот, использую, потом уже выкину. Ну все, друзья мои, пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет приятно послушать ваше мнение. Всем пока!